Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим курицу тандури с рисом. Для этого нам понадобится курица, йогурт, имбирь, чеснок, лук репчатый, лимонный сок, кориандр молотый, кумин, иначе зира, гвоздичка, кардамон, орех мускатный, куркума, тмин, перец красный жгучий, перец черный, перец сладкий, масло подсолнечное, соль рис и масло сливочное гвоздику тмин и кумин измельчаем в ступки с бедрышек снимаем шкуру На бедрышках делаем глубокие надрезы. Нарезаем квадратиками перец. В чашке смешиваем соль и половинку лимонного сока. Когда растворилась наша соль, в надрезы вливаем сок с солью. Готовим маринад, в глубокую чашку выливаем йогурт, добавляем имбирь, все наши специи, оставшийся лимонный сок, чеснок и все перемешиваем. В форму для запекания выкладываем наш сладкий перец, добавляем сюда бедрышки, добавляем наш маринад, лук и все перемешиваем. Оставляем наши бедрышки мариноваться на один час. Пока маринуются наши бедрышки, займемся рисом. Промываем его. В казане разогреваем сливочное масло. Добавляем наш рис. Обжариваем рис до тех пор, пока он не впитает в себя все масло и не станет сухим. Постоянно помешиваем. Наш рис обжарился, заливаем кипятенную воду. подсаливаем закрываем крышкой даем выкипить в воде в духовку разогретую до 230 градусов отправляем на 40 минут наши бедрышки наш рис вобрал в себя всю воду переключаем на самый медленный огонь и готовим минут 10 Включаем нашу плитку, оставляем рис под закрытой крышкой. Насыпаем в тарелку рис, берем бедрышки и кушаем. Приятного аппетита!